итак, ну что, частично разобрал частично смог посмотрим, что получилось, хотя бы еще, конечно, ничего, блок не отстегнул то есть голова на месте, но хочу рассказать действительно о том честно, разбираю это место в первый раз, поэтому подскажу как вообще что-то открутить, если вдруг вы соберетесь снимать его самостоятельно все болты, в принципе выпускной снимается довольно таки просто не особо проблем тут все доступно все на виду здесь проблем нет а вот задница это просто какой-то капец пришлось отстегнуть шланг ой, самое, от, от, от помпы трубку патрубок отстегнуть патрубок я отстегну вот она вот он патрубок и чтобы до вот этого болта добраться, вот именно до вот этого, самый крайний, он, блин, самый недоступный, пришлось, конечно, патрубок этот снять, чтобы он не мешался. Все остальные болты откручиваются, в принципе, на раз. Состояние было нормальное. То есть, как бы, без особых проблем. И чтобы его открутить, естественно, вам понадобится набор ключей. Ну, приблизительно такой гайковер, но это мелочь, он слабенький, как бы, Ключик на 12, вам потребуется вот такой. В принципе, этим ключом можно тут практически весь блок крутить, оно особо неудобно. С плавающей головкой советую приобретать ключи на 12, на 14, на 17. Вот такие вот с плавающей башкой. У меня от хром надиум, короче, китайский, а, Кратон, кротон. Фирма так не видать, фокуса, вот он, кротон. Вот такие ключи достаточно удобные. Имейте в виду, если вдруг начнете разбирать без вот этих ключей с плавающей головкой. То есть вы не сможете ни хрена разобрать. Поэтому вот такие ключи обязательно набирайте. Без него никак. Вот в этом месте... Для того чтобы мне сюда вот сюда забрать, руку пришлось подсовывать оттуда из-под низу, то есть под выпускной коллектор. Я не чтобы не разбирать вот это все добро. То есть, видите, баян, пускай тут висит, он мне не мешает. Открутил. И вот это место открутилось. Тяжело, но открутилось. По-другому никак. Хотя так вообще, по идее, нюансов при разборе очень много знаете как грамотно разбирать данные вещи вам действительно навигатор потребуется потому что разобрать как бы дело не хитрое но потом еще нужно все это собрать если разберешь потом кого-то позовешь собирать, действительно человек тебе ничем не поможет поэтому имейте в виду, если вот этот болт я вам доставил проблему э, имейте у себя в наборе хорошие ключи а именно если честно, чтобы их было больше вы можете взять ключи действительно 6 на 8 на 10 на 12 на 14 на 17 это в принципе основной набор который должен быть на 19 тут есть места где они под делоом потребуются но не особо в основном требуется именно вот 12 14 ну да места не там на 17 крутить а так по идее все раскручивается легко. Самое главное желание Ну что Сейчас посмотрим состояние Действительно ГРМ -а. Дело в том, что я не, Ну как недавно, менял ГРМ Перед зимой И что с ним случилось Почему это случилось Блин, даже не представляю Что тут могло, могло случиться Но смотрим Состояние ГРМ -а вот какое Во-первых, сожрало все зубья и стопудовый ремень перескочил почему это случилось честно в упор не разберу для меня это как бы аномалия но ГРМ реально сожрала причем вообще все зубья съела как машина так вообще не, не понимаю для меня это номер ремнюхана. То есть, вполне возможно, разборка двигателя остановится именно на этом. По моему мнению, было жопа, но тут случился полный писец. Почему, почему зубья села, мне до сих пор непонятно. Просто сожрала прямо в зубья. Блин, за чего? Неужели со шкивами какая-то проблема? Что-то там, видать, застряло. Ну, как оно провернуло его? Ну чё, Будем проверять дальше. Сейчас снимем ГРМ и глянем состояние. Ну вот, видно. Просто съела ГРМ. Может, вполне возможно, попало масло на него, и оно просто-напросто разволосилось. А может быть... А может быть... Честно, удивлен просто капец. Я до сельпу не знал, что такое может быть, чтобы ГРМ так сожрало. Вон, прям мука. Точно, мука, блин. Вон. Пух аж до буха съела то есть всю армировку на ремне сожрало сейчас попробуем покрутить так посмотрим как он крутится крутится достаточно легко без особых проблем Вообще легко. В чем проблема? Вполне возможно, ремень был некачественный. Ремень реально некачественный. Я хренею. Даже такое бывает. Так, и ремень был Так, и ремень был от производителя САН Производитель САН вот такой, вот такой ремень нам дал Состояние если честно, я просто охренел Я его поставил, не соврать вот Не совру, но ну, где-то дека... ноябрь месяц Полгода он отъездил и сдох Надпись Производитель Японии, если честно мне уже ни о чем не говорит, потому что написано все что угодно Самое главное, написано, товар сертифицирован. Made in Japan. Но как мы видим, Japan не всегда Japan. Поэтому рекомендую всегда покупайте оригинальные ремни. Неоригинальный ремень всегда будет подсирать. Потому что я вот купил неоригинальную помпу. Вот эту вот, а тоже начала свистеть. Ремень перескочил буквально неожиданно. Просто по дороге ехал и резко бац, и у меня начал тарахтеть мотор. То есть, естественно, у меня все слетело, зубья пролетели, проскочило все, и ремень сдох. Да, вот задача. Поэтому я всем рекомендую на машину на Тойоту покупать только тойотовские оригинальные ремни. Потому что не оригинальный ремень не будет вам гарантировать качество в любом раскладе, какой бы вы ни покупали Ну Японский говорю, это такая вещь, что действительно Все в мотор лучше ставить оригинальное Так как вам потом этот мотор еще разбирать Имейте это в виду Не экономьте на таких вещах Поэтому И ремни всегда старайтесь покупать действительно качественные и как я вам уже показал, компания САН не прошла проверку. Вполне возможно, что ремень сам по себе был либо бракованный, либо сам по себе качество говно. Но ремень сам фуфло. Не советую. Поэтому покупайте только оригинальные ремни. Ни в коем случае не экономьте на таких вещах. То, что устанавливается в двигатель, ставьте качественный, тогда проблем не будет. А лучше вообще все оригинально, не то, что там качественно. Есть гарантия. Вот реально. Я, пока став, я ставил тойотовский ГРМ, вопросов не было. Когда я даже ставил эм, от компании... Короче, не важно. Короче, другой фирмы покупал. Ой, забыл название, блин. Короче, не важно, в принципе. Покупайте только оригинальный Toyota ремень на ГРМ. И тогда проблем у вас, блин, не будет. Все остальное ставить не рекомендую. Я уже напроверял с этих ремень. Это просто какой-то капец. Ты вроде покупаешь. А где гарантия, что это не фуфло? Ну это оказалось тупо фуфло. Вот так вот. Надеюсь, информация была кому-то полезной. Поставь класс, подпишись на канал. Подписывайся на все мои ссылки, то есть в описании. там, Телеграм, Инстаграм, Яндекс.Дзен. Все мои контакты будут там. Спасибо всем за просмотр и всем пока.